А то, знаете, прямо хоть плач. Опять два часа простоял в хвосте и вернулся ни с чем. Спасибо, Люшка. Вот у жены моей тоже будут хлопоты, заговорил Алферов. Изганином случилось то, чего никогда с ним не случалось. Он почувствовал, что нестерпимая краска медленно заливает ему лицо.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 и теперь ждет ее?» Эта мысль была ужасна. Но вместе с тем он ощущал какую-то волнующую гордость при воспоминании о том, что Машенька отдала ему, а не мужу, свое глубокое, неповторимое благоуханье. После обеда он вышел пройтись, потом влез на верхушку автобуса.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 — Ну что вы, Антон Сергеевич, конечно, завтра все устроится. — Привольнее и, кажется, дешевле, — сказал Подтягин, ложечкой доставая не кусок сахара и думая о том, что в этом наздреватом кусочке есть что-то русское, весеннее, когда вот снег тает.